Меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English, 29. Его тема – потребление слова «много» с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Что же за это слова? Это слово «many» и слово «much». «Many» и слово «much».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 там many было бы. Три кружки. Three uh, cut, cups. Three cups of beer. Три кружки пива. Three cups of beer. Кого чего пива? Of beer. Здесь много пива. Понятия абстрактные. Поэтому much beer. Much beer. Много пива. Much beer. Много денег. Много денег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 или рубльс. Поэтому, если конкретно вы говорите, значит, что доллары и рубли там потребляется money, money. А деньги, деньги, вообще деньги, в принципе деньги, это категория абстрактная. Поэтому much money, much money, не забывайте про это. Если конкретно, динары, фунты, стерлинги, рубли или доллары, конкретно. Там money. Если вообще деньги, значит much money Вот э, еще интересное одно предложение. Мы пьем много молока. Ну, понятия абстрактные. Абстрактное. Предложение утвердительное. Утвердительные. Или я пью много молока. Или ты пишешь много молока. В данном случае мы пьем много молока. We drink much. МИЛК Обратите внимание, я выделил матч. Матч. Почему? Потому что в утверждении В утверждении Слово МАЧ Не употребляется существительным Это неправильно Потому здесь и красным А что нужно, чтобы было правильно? А просто добавить что-то Вот смотрите внизу, зеленым Слишком много Молока или Внизу сока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 чтобы это все не... Это знать, это хорошо, это прекрасно. В утверждении much, как бы, само одно слово не используется. Надо добавить или слишком много, или очень много. Very much. Вместо too, вот здесь, можно сказать, слишком много. Too much juice. Сока. А можно и сказать очень много. Very much juice. Не имеет значения. Не имеет значения.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 a lot of vo vodka. I drink. a lot of водка. Я пью много водки. I drink. a lot of водка. Он любит очень много читать. Читать понятие абстрактное.